Призыва. Подъем! Подъем! Блядь. Вставай! Вставай, говорю, блядь! Просыпайся! Алло! Доброе утро, мороженое 120 гигабайт! Время 2025! Ты че, спишь-то, рано еще? Давай, вставай! Вставай, лайк, поставь, пожалуйста! Поставь, пожалуйста, козы чать! Вставай! Нихуя тут этот самый какой, RTX 380 работает, смотри. А почему я упал? Бля, он еле ходит, слышь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не надо их, блять, ебать. Это, вани... это симулятор ванила Вэлла, ребят, смотри, мы быстрые. Симулятор Ванилла Вэлла. Похоже, это ванила, блять, слышь? Это ванила Велл. Я играю за ванила Вэлла. На, бля, поебало. Вот это ванила сразу всех расходить. Это сразу не шутчика, На, бля, easy. Это ванила Вэл, короче, выстрелил, но в сорокота. Нище смотри. Опа! Это он! Это он! Это Артем Нет, это не я, ты представляешь, это ванила. В кепке бородатый. Все, ванил до того, как побрился. Нашли. Все, уровень пройден. А, танцы просто великолепный Особенно, если реально представить что они ловят. Бля, вставай! Подожди, братан! А! Вставай! а бля, блядь, я снес просто! Иза! Из Здесь нет взаимодействия в в целом. Надо отписывать 6 чуваков. Ой, 6, еще 6. Можно даже еще один уровень пройти. Мне понравилась игра, прикольно. Да хватит падать, ванила! Что ты такой бухой? Пять отпиздили, а, взял а Так, а сам Ай, блядь, на моче подскользнулся. Ай, блядь. Не спотыкаемся. Идем давать пизды панкам. Да, Так, у нас еще три панка, они сейчас на меня будут кидаться. Они подскальзываются. Когда я обоссал их, они подскальзываются. Да почему ты по нему не попал Дерутся столько слабый, хочешь драться, дерись э, на ринге. Это, блядь, нахуй. Безумно можно быть первым, безумно можно через. Бухай водяра, пока всем э, затираешь, что еще. Врешь, ты Врешь, ты и все. Ты меня всегда обманывал, Руслан! Сейчас не исключение. На сейчас я сделаю. Это ты! Простите, пожалуйста. ну <звучит> Так, подожди, а... А... А... музыку то зачем пи***ть из старых игр на Бленде? Так, фулскрин в игре отсутствует. А еще у меня отсутствует, как всегда, регулятор ссука. Походу делать... Них***! Я... Вот это я понимаю, нах... Это рэпчик бич! Чай я квадрат опасный сука. М... Если тебе не нравится, задавлю. Йоу, я квадрат опасный. Если сяду на лицо, это будет мой суперприём. Я квадрат опасный, я не попадаю в ритм. Он мне бросит иди. Ладно, на всё Ну имя Лотарок тоже я, я подписан. Ну не, не, не, не, да ты гонишь. Нет. Русский голос VV мужчину Скиберпанк 2016. Это ложь! Я, сотка, не... сотка, сотка! Ух, как я вываться буду! Нет, это, это, ты, к сожалению, это неправда. Кто ты давно тебе из моих подписчиков? Нет, я так-то подписан. Если ты реально ты, я до сих пор не верю, на самом деле. Всем своим друзьям, блядь, я покажу. Да. Ух, я всем покажу, блядь. Никогда не поверю. Чем Егор к нам приходит? Покажу, что могу твои стримы, ты врешь. Я не настоящий Егор Васильев, выгодь. Да ты Это не Егор Васильев, я никогда не поверю Золотая соточка. Ну что, ребята, вот и виза шел к вам. Привет вам из Найт-Сити в 2077 году. Мы тут с Джонни такого наворотили. Ну да ладно. Увидимся в высшей лиге, друзья. Зачем развели Егору на донат? Я скидываю, что Теперь стыдно, блядь. Ну все, блядь, радуйтесь, нахуй. Б.Ю. Александров. Это реклама. Реклама, за которую мне не заплатили ни копейки. Я только сам заплатил за расходы материал. Это... Б.Ю... Подожди, не надо, не так. Вот. Б.Ю. Александров. Я выключил просто... свой... Сделать обратительно свой э, вентилятор. <связь> <связь> Спасибо за донаты. Егор, если ты все еще смотришь, прости. Чуть за магра. Графон вообще кайф, не? Понравится графика? Опасно в дырку не прыгать. А нам надо прыгнуть, правильно? Здесь. Ага, если вот это хрень. Я хочу прыгнуть в дырку. Смотри, тут куча всего. я хочу прыгнуть в дырку. Я же сохранился, можем прыгать. Графика идеал. Мы прошли игру, ребят. Вот так игра заканчивается. Ваша песенка с Я сохранился, не мануйтесь. Прошли игру, ей. Ребята, называется это со слабой массой. дюба дюба спасибо большое тебе. Аллочка, для алочки, пожалуйста. Кот сейчас беганите. Так, и что там выпало тебе? Да, блядь. Ну почему это так часто выпадает в последнее время? Сколько можно жрать как смр Что такое? Что такое? А для Алочки в чате кос сердечек. Но ну, я сейчас опять буду жрать тут перед вами. что а делать? Что а? мне поесть? Я пожалею об этом, я знаю. Я пожалею об этом. Я пожалею, но это на надо делать контент. Надо, дел надо делать. Я пожалею, я очень об этом пожалею. Я сейчас буду есть сырое яйцо. А ну, сырое есть что? -то. Я сейчас буду есть как СМР стримерша Я не знаю как это будет выглядеть Но я должен это сделать Я должен Сейчас будем жрать яичко блядь. Погоди я даже выключу в чачка, внимание Внимание ща Ща ща ща Ща ща Это пиздец будет Я не представляю что сейчас будет Не насрась Я хочу контент делать, так погоди Здравствуйте Сегодня, на нашем СМР-стриме, я вам покажу, как надо есть сырое яйцо. Сначала... вам <смех> Надо снять... Скорлупку. <смех> это отвратительно, нафиг. Но вы должны, это сука, утекает. Ох ты утекаешь на мразь, ой ты мразь течешь скорлупку с яйца. и оставляете маленькую дырочку. Мне все течет на пол. На моей носке. Но это не страшно. После того, как вы сняли скорлупку, вам нужно сделать одну важную вещь. Бьи, ты заебала теть. Че ты б ты что сука? Как ты там внутри умечалась, мразь. Значит. Это яйцо. Сырое. Девочки поймут, как надо его кушать. Мальчикам будет сложнее. Мы с вами берем соль обязательно фирма соленушка соленушка и посыпаем чтобы не было совсем отвратительно немножко соли в наше яйцо а потом надо сделать одно очень Простите Топ-контент, пацаны. Так, а это что такое, вот это вот? Это головолемка. Это головолемка, но она вроде не сложная. Это пятнашки обычные, да? Или как херня называется? Только я не понимаю, что здесь надо собрать. Ну в смысле, что именно тут надо собрать? Так, подожди. Какая-то. Подожди, подожди, подожди. Вот это наверх надо, нет? Точно в угол. Вот это по углам. А все, я понял. Это сюда, это сюда. Ну типа вот это должна быть тут, а это где должно быть? Подожди, ща. Вот так. Подожди. Не, хуйня, хуйня. Сложно уже, это уже для умных. Слышишь, это для умных уже. Здесь надо умнее быть. Всегда ненавиделась головоломки, заставляла их маму проходить. Позови маму на стрим, может она поможет нам пройти. Может, Настя поможет. Мам, зови Настя, но ну, я не пройду это. Нужна мама. Чья-нибудь. Зовите маму, ребят, на стрим. Пусть подписываются тоже на канал. какие игры я играю, развивающие, а? умные, красивые. Так.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 <и> так, я тупой, я тупой, я тупой я тупой. Не хочу быть тупым, я хочу быть умным Но это почему-то сложно, пацаны Сложно быть умным, безумно сложно быть умным Не, не, Артём, Артём, не тупи, не тупи, не тупи Давай, попробуем сейчас Сука, бич, в Хорошо, когда получается, прям здорово. Это головоломка, да? Она вроде не сложная. Добрый вечер. Стивен, что ты делаешь там? Радиоксну.